Как-то логически понять абсолютно неадекватного, интеллектуально неразвитого человека очень сложно. Поэтому... А любые власти, которые нарушают права наши и вообще права людей, мы будем их призывать к тому, чтобы они следовали и букве закона, и духу закона, который установлены в этих странах. Михаэль, шалом, брат, к сожалению, не, не смог побить у тебя на стриме воскресенья. Я пересмотрел твой воскресный стрим и послушал твои сравнения про наши народы. И вот желаю вам, чтобы и вы были свободны и сильны. И дай бог, чтобы ты и такие, как ты, возглавляли Ичкерию. Спасибо, Михаил, благодарю тебя за добрые пожелания. Очень приятно. Ас Саламу алейкум, Бельгия, Ола, тут по кайфу. Чечня, Чечнения, Тудай. Малайку масалам. Это так многозначно звучало тут, тут по кайфу. Кому, кому там по кайфу? Думса, по, пока там, по-моему, этим, этим бельгийским актерам двоим по кайфу, которые снимались в этом продажном фильме о, о том, как хорошо жить в Чечне.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 обоим заявлением говорит в конце интервью. Это человек, которого просто невозможно его логически понять. И это, наверное, понятно, да? почему это невозможно, потому что как-то логически понять абсолютно неадекватного, интеллектуально неразвитого человека очень сложно. Поэтому очень часто люди пытаются понять логику вот этих вот ротаций кадров, которые производит Кадыров. Периодически начинает переводить в должностях этих своих э, сторонников. И разные там аналитики, СМИ пытаются понять логику, как он это делает. Но это невозможно понять. По-моему, пора смириться с тем, что это, это, этого понять невозможно. Чем он руководствуется, что происходит в этой его отдаленной академической голове. Это невозможно понять. Поэтому, когда он говорил обо мне, это тоже, конечно, было в его стиле. Уровень, на уровень оскорблений там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 تغريني، <تصفيق> إن تغريني